Рада вас приветствовать! Сейчас расскажу, как получить отличные корни редкого сортового пиона бесплатно. Это не обман, просто я решила разыграть три дорогих сорта пионов в честь публикации моей коллекции Сад Пионов. Конкурс действителен до 1 октября этого года и победители будут назначены именно в этот день. Для участия просто подпишитесь на канал, поставьте лайк, и под этим видео ответьте на вопрос, какие сорта пионов вы бы хотели. Для завершения регистрации заполните форму вот на этой страничке. Ссылка в описании. Но самая хорошая новость в том, что вы все равно не останетесь без приза при любом исходе конкурса. Потому что я приготовила подарок для всех участников. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, Пишите ответ на вопрос в комментариях, регистрируйтесь, ну и заходите в мой сад пионов, ссылка также в описании. И сделайте ваш сад прекрасным. С чистым сердцем, Светлана.